Итак, давайте поговорим о том, как сделать операцию один раз в жизни, чтобы не пришлось ее повторять или делать какие-то дополнительные коррекции данной операции. Что для этого нужно? Во-первых, нужно, чтобы вы сами разобрались в себе, насколько вы хотите этих изменений, насколько э, вы действительно понимаете, что вы получите в результате и это будет вам нравиться. Во-вторых, очень важно, чтобы вас поддерживали родственники или ваши близкие люди. Вам будет гораздо комфортнее тогда в послеоперационный и реабилитационный период. В-третьих, вы должны найти своего пластического хирурга. Об этом я говорил в прошлых видео. Здесь очень важно, чтобы тот хирург, который будет вам выполнять эту операцию, был гуру, был специалистом в этой области и сделал все максимально качественно. Кроме этого, очень важно, чтобы клиника, в которой вы оперируете, имела психолога, то есть того врача, специалиста, который сможет в послеоперационном периоде, когда у вас будут отеки, синяки, все будет болеть, тот результат операции еще пока не виден даже, мог помочь вам и мог настроить вас на правильный лад восстановления после операции. Очень важный момент является то, что э, доктор, пластический хирург должен разбираться не только в хирургии, он должен разбираться и в реабилитации, восстановлении после данных операций. Тогда вы будете уверены, что послеоперационный период пройдет гладко. Даже если какие-то отеки или синяки будут вас как-то нервировать, он сможет назначить вам дополнительные процедуры, и все пройдет, и вы увидите тот окончательный результат, который хотите, и не придется ничего переделывать. Итак, четыре фактора. Вы должны этого хотеть и понимать, что вы хотите. Родственники должны вас поддерживать. Должен быть ваш пластический хирург, которого вы выберете. Ну и самое главное, чтобы доктор разбирался не только в хирургии, а и в восстановлении, и в реабилитации. Приходите, мы вам подскажем, мы вас научим.